добрый день с вами я богат мы с вами находимся на платформе глопард в трендовых товарах и меня заинтересовал продукт который называется крипто Builder, дополнение к системе крипто коллекционер автор павел дуглас павел нам предлагает дополнение к основной системе крипто коллекционер значит что это такое? давайте перейдем на сайт где павел нам Четко рассказывает, что это такое, Крипто Билдер автоматизирует любой сайт или кран. Значит, что это такое? Давайте послушаем внимательно Павла, как эта система работает, и дальше перейдем к анализу. Привет, Крипто Коллекционер! Если вы смотрите данное видео, значит, вы уже стали счастливым обладателем основной системы. Вы сделали правильный выбор. И сейчас я хочу рассказать о новом дополнении CryptoBuilder, работающем в связке с основной системой. Итак, что вы получаете, используя данное дополнение? Во-первых, вы получаете высококачественное программное обеспечение, позволяющее вам создавать скрипты в два клика для любого сайта, крана или букса и импортировать их в криптоколлекционер, причем без знания программирования и кода вовсе. Во-вторых, решите любые проблемы, возникающие со сбором, банами, блокировками ваших аккаунтов раз и навсегда. А теперь извините, как работает данная система. В состав дополнения CryptoBuilder входит 1. Сама система CryptoBuilder плюс интеграция скриптоколлекционер плюс лицензионный ключ второе, 15 полных видеоуроков по конструированию своих скриптов, внедрению фишек и вообще по использованию данной системы Простое, понятное и рыжеванное обучение 3. Полная техническая поддержка 24 на 7 И 4. Готовый рабочий скрипт в качестве примера для увеличения вашего дохода и автоматизации добычи. Настройка дополнения займет не более 10 минут вашего времени. Рекомендую применять данное дополнение сразу же после запуска криптоколлекционера. Для получения дополнения нажмите на кнопку под этим видео. Поторопитесь, дополнение пользуется большим спросом и осталось чуть более 20 лицензий. Ну вот мы с вами посмотрели, послушали Павла. И что я вам хочу сказать? Да, вот здесь осталось только кнопочку нажать, нажать, заказать. Давайте я вам сначала коротко расскажу о двух словах о себе. Почему меня это заинтересовало? Да потому что э, 5 или даже 6 лет назад, когда биткоин стоил э, порядка 200 долларов, э, совсем раньше, когда даже я не мог зарегистрировать биткоин кошелек. Я заинтересовался системой, бесплатной системой, бесплатного сбора биткоинов. Подключал людей, подключал рефералов, это все делал вручную. да? Огромное количество кранов, одни платили, другие не платили, все было на самом начале. И я все это делал вручную, насобирал там несколько биткоинов. Тогда мне казалось, что это... Ну, средне нормальные деньги, да, ну, а сейчас вы знаете, да, биткоин порядка 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, да, то есть это дело очень стоящее, но руками все это делать, конечно же, утомительно, и поэтому я раньше, когда раньше начинал я это дело потихоньку бросил, потому что просто физически перелистывать странички и собирать все эти бесплатные биткоины, вводить вручную капчу, тогда еще не было настолько автоматизировано все, как сейчас. Поэтому все, что делалось вручную, хотя я перебирал очень много сайтов, да, все это потихоньку угасло. И сейчас у вас просто уникальная возможность все, что тогда я делал вручную, сейчас можно все собрать в одном месте, в замечательную программу. И все это делать автоматически. Значит, вот сайт, вы пролистаете его, посмотрите. Заказывайте обязательно эту программку, если вы хотите бесплатно со всего Рунета, с кранов на полном автомате собирать себе биткоины ребята это отдельная вещь значит что сюда входит после того как нажимаете заказать сейчас давайте нажмем значит вот мы видим до да, 1490 рублей стоит Программа это не только программа, это монстр, который собирает, это скрипты, монстр, который собирает все, что есть в интернете, все возможные краны, ну что такое краны, это за рекламу вам дают копейки под названием сатоши или биткоины биткоины до да? сатоши и вы их собираете значит здесь автоматизированная система вам позволяет все это делать на полном автомате всего лишь нажав одну кнопочку значит вот после обучения мы с вами получаем огромное количество обучающего материала но ну, не огромное количество а подробное описание всего здесь 12-13 обучающих роликов и плюс идут еще ролики пошагового, пошагового инструктажа, то есть Павел все вам детально в подробностях все это рассказывает и показывает как это на примере нужно делать, ну вот можно смотреть его прямо непосредственно в браузере, можно скачать все это себе на компьютер и уже в офлайн режиме спокойно все это смотреть вот такие вот идут обучающие видеоролики, довольно-таки пошаговая конкретная инструкция, и вы уже приступаете непосредственно к самой работе. Идет сама программа, криптоколлектор в сборе которая легко устанавливается и э, подключаются все необходимые инструменты для работы инструкции э, я уже вам показал тоже павел вам дает все они здесь пошагово все это делаете и подключаете вот эту вот замечательную систему значит что я вам ск хочу сказать ребята не тяните э, не э, даже не думайте э, ни одной секунды, если вы, хоть, если вы связаны хоть на секунду с криптовалютой, если вы хотя бы один раз заходили на, на кран и собирали Сатоши. А у меня э, многие экраны работают за счет реферальной системы. Да, там рефералы, э, я набрал огромное количество рефералов. И деньги, вы себе не представляете, они просто капают на биткоин капают на биткоин кошелек на полном автомате у меня включена автоматическая автоматический вывод средств и все это на автом, в автоматическом режиме капает сейчас если вы зайдете на кран по сбору биткоинов вы можете подумать что ну какие же это копейки ну за за эти копейки не стоит и работать в ручном режиме да я согласен в ручном режиме не стоит но если у вас много рефералов если вы пригласите много количества людей то это стоит а теперь и даже приглашать людей не нужно у вас есть замечательный продукт замечательная программа называется крипто коллектор крипто builder и еще у павла есть э, программное обеспечение это просто уникальный шанс э, сделать вот эту вот автоматизацию бесплатного сбора сатошей с интернета я просто настоятельно вам рекомендую как только я увидел э, вот этот вот продукт здесь крипто билдер дополнение к системе да ну продуктов на самом деле много э, и продукты разные я э, посмотрел весь курс изучил его посмотрел как он работает посмотрел программу и э, ребята я на самом деле вам это рекомендую тем, кто уже пробовал собирать бесплатные биткоины с интернета. Кто не пробовал, вам трудно будет понять, трудно будет, может быть, начать. Но у кого есть желание, я точно знаю, что э, вот с этим обучающим курсом справиться абсолютно любой. И школьник и пенсионер те кому делать особо нечего вам стоит потратить будет всего несколько часов чтобы настроить вот эту вот программу я думаю больше не потратится ну допустим один день два дня допустим да и потом вы просто будете добавлять свои краны в эту программу и программа на полном автомате будет у вас работать то есть это, по моему мнению, очень ценная находка, которая стоит на самом деле очень дешево. То есть это не те деньги, за которые можно драться и можно спрашивать, там: а вернете ли вы мне мои деньги назад, если у меня не получится. Здесь не получится просто не может, потому что есть программ, программное обеспечение, которое помогает вам автоматически собирать биткоины с пространства интернет. Я думаю, замечательная программа, замечательный обзор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Если будет, будут какие-то вопросы, у меня, ребята, большой стаж э, в сборе этих бесплатных э, биткоинов. Я вам обязательно помогу. Павел вам тоже поможет, у него есть тоже прямая связь с вами. Он Кровно заинтересован, чтобы вы настроили классно эту про программку, потому что у него есть еще много других как, программ для того, чтобы предложить вам. Понравится вам эта программа, естественно, вы будете с закрытыми глазами купить у Павла следующую программу, потому что это классное программное обеспечение и классный продукт. Ну что ж, всего доброго, с вами я богат. Ставьте лайки еще раз, подписывайтесь на канал еще раз, пишите свои комментарии и до новых встреч. Всего доброго, с вами я богат.